Добрый день, я Екатерина, и я вас рада приветствовать на нашем новом прекрасном объекте, оформленном фасадным декором от компании «Джем». Проект данного объекта был разработан дизайнером заказчика, а нашими архитекторами были разработаны узлы монтажа и подобран декор. Кстати, хочу заметить, что фасадный декор подобран из складских запасов компании «Джем». Также мы с вами можем рассмотреть, как красиво оформлены окна разного размера, как органично они вписались в архитектуру здания, как лаконично подобран подкровенный карниз и цокольный. Особого внимания на данном объекте заслуживает терраса, где монолитные столбы оформлены фасадным декором, а внутри у нас декоративная штукатурка. Сами колонны окрашены в белый цвет, что придает легкость и воздушность террасе. Кстати, краска может быть не обязательно белого цвета, ее можно заколеровать в любой оттенок по палитре RAL, как сделано на этом объекте. Наша компания осуществляет следующие услуги. Выезд на замер, разработка дизайн-проекта, производство всадного декора и его монтаж. Ждем вас в наших салонах компании «Джем Декор».